Ребятушки, всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Очень много появилось часов, реально топовых, с хорошими характеристиками. ЭКГ, температура, измерение давления, там, распознавание тренировок. Под водой плавают, мороз их не берет, в жаре сидят. Я сам лично в сауне был. Все ничего, но вот одна у них проблема. Все они стоят немалых денег. Поэтому, дорогие друзья, для тех, кому хочется смарт-часы, но не особо много денег, хочу вас познакомить с интересным YouTube-каналом, это же еще и магазин. Вот так он называется, как вы видите, Ernex Shop. Ребятушки, работают. Что вы можете, дорогие друзья, увидеть на этом сайте? Ну, во-первых, в описании видео вы увидите всю информацию об этом сайте, все их контакты. Здесь, как вы видите, у них есть часы на любой вкус, на любой цвет с любыми возможностями и так далее, и тому подобное. И самое главное, что это все по очень низкой цене, доступной другими словами. Плюс этого YouTube-канала в том, что Прежде чем купить какую-либо понравившую вам модель, вы можете о ней узнать все абсолютно. Бывает так, что на одну модель часов есть по нескольку обзоров. Начиная с распаковочки, потом что там внутри в этой упаковочке находится. И далее все по порядку о том, как запускаются часы, как они перезагружаются, какие у них есть датчики, какие у них есть возможности, какие тренировки есть, каких нету, есть ли GPS там сим-карта ну и так далее тому подобное проходите дорогие друзья на этот канал ссылочки в описании видео подпишитесь обязательно нажмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех их новиночках все они появляются сразу на их канале youtube и посмотрите видосики выберите что вам понравилось пройдите в описании видео там есть все контакты как я уже говорил, по-моему, а если не говорил, то повторюсь, это Телеграм, это Инстаграм, это WhatsApp. Сможете списаться, узнать все тонкости, задать интересующие вас вопросы, также получить оперативно на них ответы, договориться о том, как будет осуществляться оплата, как будет осуществляться доставочка, все даже если вы ничего не будете у них сейчас покупать, просто поддержите их канал своей подписочкой. Ну и, естественно, мой, если вы еще не подписались, также лайк и, естественно, напишите свой комментарий. Ну и колокольчик. Пока.